Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале! Сегодня вторая часть видео по установке внешнего микрофона на мою мультимедийную систему TIS-CC2+. И э, ко мне приехал микрофон, э, который я заказывал ранее на AliExpress. И сейчас я вам покажу, как он выглядит. Так. И здесь есть еще кусочек двухстороннего скотча, если вы захотите микрофон куда-то прилепить. Основное крепление у микрофона вот такое вот, как, такая некая защелка микрофон такой не маленький. здесь у нас губка для шумоподавления длина провода как заявлено продавцом 3 метра ссылку на этот микрофон я оставлю в описании этим креплением мы можем зафиксировать микрофон на нашем козырьке например можно также попробовать зацепить его сюда или куда-нибудь сюда в общем у кого на что фантазии хватит. Вообще, я, конечно, представляю, что он примерно будет где-то находиться здесь. Либо также, друзья, можно сделать проще провести его отсюда, середины, где у меня также идет провод на видеорегистратор, и микрофон зацепить куда-нибудь вот к потолку, например. К примеру, так. Скорее всего, я так и сделаю. Здесь у нас есть небольшое расстояние между потолком и стеклом. И можно попробовать немножко пропихнуть туда это крепление. Ну, конечно же, друзья, мы с вами все протестируем, как работает этот микрофон. Для этого я в прошлом ролике вам показывал, что я установил приложение «Диктофон», на котором мы будем, соответственно, проверять. Также, друзья, если вы подписаны на нашу группу в Telegram, то там неоднократно скидывали информацию о том, как улучшить, чтобы он работал полностью на 100%, без всяких лишних шумов, искажений и так далее. Для этого нужно будет снять мультимедиа и сбоку есть некая крышка, которую нам надо будет снять, вытащить шлейф, который отвечает за встроенный микрофон и отключить его можно залепив два контакта и таким образом мы полностью отключим встроенный и у нас будет работать только внешний выносной микрофон. И в этом видео я хочу протестировать как будет работать микрофон, если мы просто его подключим через э, стандартный разъем. потом. Я сниму мультимедию, залеплю эти два контакта И тоже проверю Между этими двумя аудиозаписями я сравню Как будет лучше Либо не отключая его Можно просто использовать выносной микрофон В общем, давайте пробовать, тестировать Так, друзья, как я и говорил Микрофон у меня будет стоять вот здесь Я считаю, что это самое оптимальное место Так как у меня здесь все оборудование То и микрофон сюда, в принципе, тоже хорошо вписывается Также его можно регулировать вверх-вниз. Конечно, вы можете использовать какое-то другое крепление, придумать, но я ставил штатное. А, провод просунул также под потолком, как у меня идет провод для видеорегистратора. Протащил его здесь, за пластиковой накладкой стойки, по резинке вниз. Получается, вывел вот здесь и за пластиковой вот этой панели он у меня идет и... Выходит пока вот здесь. Вот. Сейчас я вытащу мультимедию и просуну штекер здесь внизу, вытяну его с этой стороны и уже подключу в разъем. Самая моя нелюбимая процедура уже позади. Вот наш провод. Сейчас я его здесь просуну, вытащу и соединю. Готово. И сейчас мы будем проверять, как я говорил, не отключая встроенный микрофон. И посмотрим, как будет записываться. Ну что, друзья, проверяем. Диктофон. Раз, два, три. Говорю на внешний микрофон. Как меня слышно. Микрофон у нас здесь. Я сижу, полностью откинувшись на сиденье. Говорю обычным голосом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 Вижу, что здесь почему-то убавлено. Давайте здесь на всю прибавим, потому что мне показалось, что он на 14 слишком голос какой-то тихий. Давайте еще раз. Раз, два, три. В принципе, понятно, что через этот микрофон уже лучше. Но давайте все-таки проверим, как будет, если мы отключим встроенный микрофон. Итак, мы проверили, как работает звукозапись на внешний микрофон. И многие посчитают, что этого достаточно. Но я все-таки хочу протестировать. Может быть, действительно будет лучше. И для этого нам нужно открутить мультимедию от рамки которая держится на 4, даже на 5 шурупах. И дальше я вам покажу, какую крышку надо снять и какой шлейф вытащить. В общем, смотрите, друзья, здесь у нас есть такая крышка, которая отщелкивается, но есть один момент, тут наклеена пломба. Если вы ее повредите, то по гарантии, скорее всего, у вас продавец уже не примет мультимедию. Но если вы хотите заморочиться, вы можете лезвием тихонько поддеть, уголок, отклеить ее наполовину и отщелкнуть крышку, потом аккуратно заклеить. Я думаю, заморачиваться с этим не буду. Готова. Кстати, все казалось намного проще. Крышка снимается вместе с наклейкой, при этом она остается на месте и вы опять также можете ее закрыть и ничего отклеивать не нужно. Смотрите, друзья, какой здесь микрофон. Очень маленький и понятно, почему он так плохо работает. ну Потому что невозможно на такой микрофон вообще принимать какие-то голосовые команды. Поэтому сейчас мы его отключим. Вот она эта платка. Убираем ее пока в сторону. И вот наш шлейф. Сейчас я вам покажу, какие контакты нужно заклеить. Также я приложу фотографию. Заклеиваем мы скотчем вот Эти два крайних контакта Первый и второй Скотча у меня нету Но есть Такая вот клейкая лента Я думаю, что она тоже подойдет Сейчас я залеплю И мы еще раз с вами проверим Вот так вот у меня получилось Два контакта я залепил Что, друзья, все готово Шлейф я подключил Защелкнул плату обратно поставил закрываем крышку все собрал ну что проверяем очень интересно как будет на этот раз работать Раз, два, три, четыре, пять. Записываю на внешний микрофон. Заклеил два контакта по инструкции. И проверяем. Раз, два, три, четыре, пять. Как меня слышно, разговариваю точно так же, как в предыдущий раз. Останавливаем. И проверяем. Восьмая аудиозапись – это как раз-таки с незаклеенными контактами и 14 с заклеенными.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 В целом понятно, на восьмой аудиозаписи даже слышно, опять же, звук кулера, при том, что работает подключен внешний микрофон. Я так понимаю, что все-таки при подключении внешнего микрофона через этот разъем встроенный не полностью отключается, какой-то процент он все-таки берет на себя. Получается, что заклеив два контакта и отключив встроенный микрофон, у нас на 100% работает Внешне. И вы сами прекрасно слышали, что вот эта аудиозапись очень четко, никаких посторонних шумов, звуков не было. И, конечно, мы оставляем именно таким образом. Так что, друзья, если вы заказали такую же косу проводов со входом под внешний микрофон, то рекомендую как раз сделать такую же процедуру, заклеить два контакта. Теперь можно протестировать голосовые команды. Также можно будет нормально общаться уже по телефону если вы подключаете телефон к мультимедии давайте попробуем сказать какие-нибудь голосовые команды давайте прям тихо скажем выключить экран отключаю экран включить экран включаю включить радио секундочку выключить радио Вы видите да что говорю тихим голосом и микрофон очень хорошо реагирует на мой голос и выполняются голосовые команды если вы активно пользуетесь голосовым управлением также если вы разговариваете через мультимедию, то подключение внешнего микрофона я считаю что это дело обязательное но ну, а на этом у меня все друзья надеюсь это видео вам понравилось было полезным. если у вас есть какие то вопросы по мультимедийной системе ти то вы можете подписаться на нашу группу в Телеграм, откуда, соответственно, я взял эту инструкцию. Также подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных видео. Всем удачи на дорогах, всем пока!